Всем привет! В этом выпуске канала Гринч мы расскажем вам о касатках, в частности о наших, российских, что им угрожает, как развивается ситуация и что можете сделать вы для их спасения. Косатки – это китообразные млекопитающие. Вы наверняка помните их по фильму «Освободите Вилли». Это очень умные животные. У них сложная социальная структура. Они живут в семьях, в которых есть даже бабушки. Они тренируют внуков, передают им семейные традиции, преподают местную географию, охотничьи приемы и язык, на котором косатки общаются друг с другом. Касаток в основном вылавливают для того, чтобы они в океанариуме развлекали публику, показывая разные трюки. За этим, как и всегда, с дикими животными в неволе скрывается настоящая трагедия. Касатки хуже всех переносят замкнутое пространство из всех крупных животных. А чтобы они выполняли то, что от них хотят, их буквально морят голодом. В итоге в неволе косатки живут в десятки раз меньше, чем в естественной среде. Всего 5-6 лет в океанариуме против 80 лет на воле. Мораторий на коммерческий вылов касаток в России ввели в 1982 году но их по-прежнему можно вылавливать в научных и учебно-просветительских целях. Именно под этим предлогом их и ловят, а затем продают за границу, где они попадают в океанариумы. Согласно российским таможенным декларациям, каждую особь России продает Китаю за 1 миллион долларов. А китайские океанариумы на своих сайтах сообщают, что каждая касатка обходится им в 6-7 миллионов долларов. В общем, дело очень прибыльное. Косатки внесены в Красную книгу Камчатского края. Но об этом почему-то не было ни слова сказано в экспертизе, на основании которой Федеральное агентство по рыболовству выдало весной этого года квоту на вылов аж 13 особей. При этом надо понимать, что 13 – это на самом деле 26, потому что при вылове каждой косатки в среднем погибает еще одна. В итоге и так небольшая популяция лишается 26 молодых касаток. И так каждый год. Косатки Охотского моря делятся на две популяции, а точнее экотипа. Те, что едят только рыбу, и те, что едят морских млекопитающих. Их еще называют платоятными или по-научному транзитными. Между собой эти две популяции не скрещиваются, и даже язык для общения у них разный. Платоятных касаток существенно меньше, всего несколько сотен, а ловить их значительно проще. Во время охоты они подходят близко к берегу, где их и ждут отловщики. Короче, ловят только плотоядных, причем ловят только молодых косаточек. Их проще транспортировать из-за их веса, и они проще обучаются трюкам в океанариумах. Таким образом, при нынешних темпах вылова от них скоро ничего не останется. Прямо сейчас в китовой тюрьме в Приморском крае недалеко от находки 11 особей ждут своей отправки за границу, скорее всего в Китай. Если это произойдет, вернуть их будет уже невозможно. Мы уверены, что это незаконно и уже обратились в Генпрокуратуру, которая признала нарушение и даже обратилась в росрыболовство с предостережением о запрете на вывоз. Но угроза все равно вполне реальна. Уж больно отловчики хотят заработать. Вы тоже можете потребовать у Росприроднадзора запретить отправку, касаток за границу. Ссылка на подробную инструкцию в описании. Мы просим присоединиться вас к требованию прямо сейчас. Ведь все ученые единогласны в том, что касаток необходимо выпустить на волю. И чем раньше, тем лучше. Есть и хорошие новости. На днях 19 ноября Росприроднадзор отклонил планы по вылову на 2019 год и рекомендовал сократить в наступающем году было в белух в 5 раз, а косаток в 2 раза. Также это ведомство рекомендовало оставить единственную возможную цель для их вылова – научную. А это намного лучше, так как в научных целях такого большого количества китов просто не нужно. Кроме того, после научных исследований их должны выпускать на волю. Мы очень надеемся, что в итоге ловить косаток и белух для продажи в океанариуме будет полностью запрещено. Мы уверены, что такое решение природнадзора это результат активности общественных организаций, ученых, экоактивистов и десятков тысяч неравнодушных людей, подписавших петицию против вылова касаток. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Следите за ситуацией на нашем сайте, расскажите об этом друзьям, пригласите их участвовать в акциях по спасению касаток. Ведь никак нельзя допустить, чтобы такие умные животные находились в неволе. С вами была Катя, подписывайтесь на наш канал, пока!